Дед, как ты думаешь, наши клиенты догадываются, что мы посудомойщицу уволили, а? Уже два года посуд не моем. Как это не моем? А дождь? А собаки? И переживай, Наша кафе все равно отсутствует на всех навигаторах, нас ни одна дрянь из автобусной станции не найдет. Я вот это, знаешь, как эта передача-то это называется, где вот эта ватная палка-то на цирло ходит. А, а как же это? этом? И... Ревизорька! О, О бачка. Бачка. вот бы она сюда бы прижарашила, да, она бы на свою ватную голову насобирала дерево. Ой, я тебя умоляю. Здравствуйте! Здравствуйте, девушки! Холодно сегодня! Я тут у вас недалеко на машине застряла. Слава Богу, вы работаете. А мы тут лампочку меняем. Да, у нас санитарный час... День... Год! Год санитарный! Санитарный год! Год санитарной обезьяны! Я сама Лена Летучек Красавец. на угости пришла. Есть, спасибо, девочки, что смотрите. На самом деле я очень замерзла. Можно у вас что-нибудь горяченького выпить? Конечно. Конечно, что ж мы хорошего человека, что ли? Чаем? А, чаем, ли мы да? напоим. Света, ты зачем меню львешь? Иди отсюда. Если я только вас посижу, пока мой оператор там машину э, будет чинить. А, -а, -а, а что сразу у нас? Вы знаете, тут такое кафе есть я вот буквально недалеко, 40 километриков от нас. Что, ага. «А я бы хотела у чего-нибудь еще перекусить. Можно меню?» Танюша, клиент попросил меню. Таня, неси меню! Неси меню! Не беси меня! Неси меню! Секундочку. Пожалуйста. Это что? Это меню. меню. <свят> у нас кафе такое? Ага, с ага. Вот, пожалуйста, выбирайте пока, секундочку. Слушай, Хулапа, я чувствую, что ревизориха про нашу душу. Ага, конечно, машина у нее сломалась, кто-то поверит этой. случае. а давай ее отравим, а? Весь российский общепит нас спасибо скажет. Как ты ее отравишь, что у нее камеры повсюду? Вот сама сидит сейчас в меню пялиться, да? Аж Нобелем уже все снимает, сидит. А, девушки, я бы хотела заказать а, чай с чабрецом, но я из пакетиков не пью, будьте добры в чайничке. Можно? Да, клиент, попросил черный чай с чабрецом. В чайничке. А, а, а, а... а есть у вас еще чего-нибудь свеженького? Конечно, есть, капяток! А чай? Чай у нас подается по старинной традиции. Сама хозяйка леса выходит и дарит путнику дары своей вотчины. Хозяйка леса выходит. Выходит хозяйка леса не тупит! Мы уже слышим звук ее шажочка. Спасибо, спасибо. Дарит чай и уходит.